Всем привет, ребят, Микрофон у микрофона снова Максим, и сегодня я расскажу, каким образом вы сможете поиграть и полностью пройти Half-Life Alex без приобретения и даже эмулирования VR шлема. Просто купить игру, установить мод, запустить экзешник и играть. Но перед началом. Спонсор этого ролика Ягер Девелопмент, создатель первой в жанре сессионный квест-шутер игры под названием Death Cycle. В двух словах, игра представляет из себя смесь традиционного ПВП и ПВЕ режима, где вам для победы в матче надо выполнять задания как можно эффективнее, параллельно с этим заключая и разрывая временные союзы с другими игроками. Подобная механика придает особую остроту всему, что происходит в любом сражении, так как даже несмотря на то, что игроки могут действовать сообща, они все равно продолжают соревноваться друг с другом. Выбирайте особые умения, оружие и модификации заранее, ведь исход игры зависит только от вас, никакого pay to win'a. Death Cycle — это постоянно меняющаяся живая игра, к примеру, третий сезон добавил новую зону для социального взаимодействия с другими игроками, Prospect Station Hub, а также новые контракты, оружие и многое другое. Монетизация в игре только косметическая, Фортуна Fortuna Pass вы сможете разблокировать десятки элементов для кастомизации ваших персонажей, есть как бесплатный, так и платный вариант. Переходи по ссылке в описании и погрузись в фантастический и полностью бесплатный мир Death Cycle уже сейчас. Half- life Alyx — это не просто приквел, это не просто опциональное расширение вселенной, которое можно скипнуть после прохождения Half-Life 2 и эпизодов. Это полноценная глава, пропустив которую возникнет слишком много вопросов, и к сожалению, желание смотреть летсплеи или тем более тратить тысячи долларов на VR-шлем с мощным ПК есть не у каждого. Вся эта заварушка вокруг Non-VR-версии Half-Life Alex началась еще задолго до релиза официальных инструментов разработчиков. Как выяснилось, чтобы не плейтестить все локации в шлемах, разработчики вшили в игру режим, позволяющий запустить ее на обычном плоском мониторе. Но к сожалению, без вмешательства со стороны комьюнити, все на что пригоден этот режим это небольшие пробежки по локациям, открытие некоторых дверей, активация некоторых скриптов и стрельба из сломанного оружия. Грубо говоря, сделать Half-Life Alex полноценно играбельной используя только консольные команды не вышло, и сразу стали появляться всевозможные способы обхода. К примеру, на первых этапах это работало через эмуляцию управления VR-шлема и контроллеров, то есть каждое действие, которое вы бы делали просто используя свои руки, старались забиндить на обычную клавиатуру, в итоге это скорее выглядело как кривой эмулятор, схожий по неудобным механикам сёрджан симулятора. если в последнем это было геймплейной фишкой, то эмуляция управления через драйвер в Half- Алекс была скорее кривым костылем, нежели полноценной модификацией. И глупо было бы думать, что рано или поздно у кого-то не доберутся руки до полной перезелки HLA для обычных игроков на плоском мониторе. Этим человеком оказался обычный парниша из Аргентины по имени Матиас. Он, как и многие из нас, познакомился с вселенной Half-Life еще в раннем детстве, когда отец принес домой диск с первой частью. Будучи ребенком, Матиас был поражен невероятными для того времени механиками и сюжетом. И после выхода Half-Life Алекс его очень огорчил тот факт, что она вышла эксклюзивно для VR. Ведь тем самым в огромное количество фанатов, которые даже если бы и захотели, все равно не смогли бы купить себе нормальный шлем по тем или иным обстоятельствам, ровно так же, как это было и у него в стране в Аргентине. Наконец, попробовав впервые Half-Life Алекс в шлеме Oculus Rift самостоятельно, он окончательно решил, что ни один из потенциальных игроков, которые как и он влюбились во вселенную еще в детстве, не должен пропустить возможность хоть как-то испытать атмосферу новой части, и его главной мотивацией даже спустя почти год после релиза остаются расстроенные фанаты, которые просто не могут узнать, что же произошло в сюжете после Half-Life 2 несмотря на то, что до этого у Матиаса уже был опыт разработки какого-никакого софта, non мод это его первое полноценное творение, где он делает все самостоятельно, включая 3D-моделирование и анимирование. К сожалению, так как игра изначально разрабатывалась с расчетом на VR-механики и взаимодействие с руками и телом игрока, некоторые элементы пришлось полностью вырезать или переработать. Но опять же, повторюсь, для тех, у кого нет возможности достать даже самый дешевый шлем, этого будет достаточно по горло. Для того, чтобы мы Модификация нормально работала и в нее можно было добавлять новый функционал, в базе Half-Life Alex были изменены некоторые файлы движка при помощи дебагера под названием x64 dBG. К примеру, он немного изменил функцию Get Head Attachment для того, чтобы предмет или оружие выдавалось в конкретную руку. В целом мод будет представлять из себя смесь из изменений в движке, в скриптов и кастомных моделек по типу рук от первого лица. Благодаря этим модификациям в игру уже удалось добавить. Прицеливание от первого лица. Подбирание и перенос предметов прям как во второй части, ручную перезарядку на кнопку R, без потери патронов, оставшихся в магазине. То есть, если вы начнете перезарядку с еще не до конца пустым магазином, оставшиеся патроны автоматически перенесутся вам в инвентарь, когда в обычном Half-Life Alex они упадали вместе с магазином. Специальную кнопку для использования шприца вместе с кастомной анимацией, также специальную кнопку для экипировки и использования гранаты тоже с кастомной анимацией, возможность переключать оружие на циферки 1, 2, 3, 4, новый способ решения головоломок, Пока что автоматически, прямо как в мультитуле у в Half-Life 2, но потом появится и полноценная механика уникальная механика по взаимодействию с интерактивными элементами по типу дверей, рычагов и ящичков, вдохновленная играми вроде Сомы, Амнезии или Пенумбры. Таким образом, можно будет решать физические головоломки, рассчитанные на управление в VR. Также, если вы будете наступать на предметы по типу патронов, смолы, гранат или шприцов, они автоматически будут добавляться вам в инвентарь. А станции для крафта и лечения будут активироваться по нажатию на клавишу E. Сам сюжет и сюжетные карты никак не будут модифицированы, в связи с чем перестрелки созданные с расчетом на VR будут ощущаться слишком легко, так как целиться своими руками намного тяжелее, чем обычной мышкой. Однако просто представьте, у нас будет полноценная играбельная Half- life Алекс на обычном ПК, если разработчик не забьет на эту тему и мы его поддержим, у нас будет новый фундамент для создания целой кучи модификаций и даже своих кастомных кампаний, к сожалению на данный момент нет даже примерной даты выхода первой публичной версии, так как Матиас разрабатывает мод в свое свободное время. Но если вы хотите помочь и ускорить процесс, обязательно гляньте его канал и вливайтесь в обсуждение на дискорд канале, перейдя по ссылке в описании. Моды такого уровня это то, благодаря чему комьюнити синглплеерных игр Valve было живее всех живых, даже пока компания не выпускала новые игры. Давайте не прекращать эту традицию и как говорится сделаем Half-Life снова. Великой. Ну а на этом все, не забывайте поддерживать меня подписываясь на канал, поставив лайк, написав парочку комментариев и обязательно глянув предложенное видео по центру экрана, там точно что-то интересное. Отдельное спасибо Кассиару, Роману Алексееву, Владу Хексету, Стасиксу, Фениксорду, Сирасуму, Локесу, Лайфтео, Строубери, Одоку, Дмитрию Комаревцеву, Кате Марковкиной и Бомж Ченнелу, увидимся!